Друзья, всем привет! С вами Виктория. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю куриную грудку на сковороде. Но куриная грудка у нас будет не просто на сковороде, а со стручковой фасолью и овощами. Очень вкусное и аппетитное блюдо. Сначала займемся приготовлением фасоли. Костики я обрезала и теперь мне нужно ее промыть. Вода закипела, в воду добавляю соль. Соли нужно добавлять достаточно, с расчетом 10 грамм соли на 1 литр воды. В кастрюлю выкладываю фасоль. После закипания воды фасоль нужно варить 5 минут ориентировочно, 5-6 минут, не больше. Фасоль не должна быть слишком разваренная, она должна быть такая, альден, чтобы была немножечко такая хрустящая. Через 4 минуты приготовления попробуйте. Если вам нравятся альденты, то уже можно выключать. Если нет, то можно доварить еще 2 минуты. Максимум варим 6 минут. Пока фасоль варится, я подготовила ледяную воду. Фасоль готова. Она у меня простояла 2 минуты в ледяной воде. Я ее слила. И вот такая она у меня получилась. Очень вкусная и хрустящая. Я уже попробовала. Сейчас я вам покажу, как вкусно можно ее приготовить. Вот у меня куриное филе. Курицу нарезаю на небольшие кусочки. Сначала нарезаю на ломтики и потом буду нарезать на кубики. Курицу я замариную. Поливаю ее немного растительным маслом. Солю, перчу. Добавляю паприку, сушеный чеснок, вот такие специи у меня есть. Это соль с перцами и красный перец, смесь красных перцев. Они не очень горькие, поэтому нам подойдут. И хорошо перемешиваю. Пока курочка у меня маринуется, я займусь овощами. Лук я очистила и мелко его нарезаю. Очищаю желтый перец. Можно брать перец любого цвета, желтый, красный, зеленый. Нарезаю перец вот на такие небольшие ломтики. На разогретую сковороду выкладываем нарезанный лук. И обжариваем до золотистости к обжаренному луку добавляю курицу курицу немного перемешиваем и оставляем обжариваться добавляю сюда немного желтого перца немного красного перца и выдавливаю два зубчика чеснока и еще раз немного перемешиваю. Курочку буду обжаривать до золотистого цвета, чтобы она была такая, немного поджаристая. Курочка у меня хорошо обжарилась, я уменьшила огонь. И теперь добавляю сюда фасоль. Фасоль у нас уже готова, поэтому долго нам ее обжаривать не надо. Курицу с фасолью я немного перемешала и оставляю тушиться еще на смеси. Попробовать на соль. Если соли недостаточно, можно посолить. Но не забывайте, что курицу мы заранее мариновали, поэтому она должна быть достаточно соленой. Так же, как и стручковая фасоль. Курица со стручковой фасолью готова. Получилось очень вкусное ароматное блюдо. И плюс ко всему получается очень красиво, вкусно и полезно ничего лишнего готовьте вы такую фасоль с курицей и напишите мне в ваших комментариях ваши отзывы Всем желаю приятного аппетита не забудьте подписаться на мой канал ставьте лайк всего вам доброго и до новых встреч С вами была виктория!